Желаете приготовить вкусный диетический десерт за 10 минут? Воспользуйтесь микроволновкой и сделайте сладкий творожный пудинг, который очень понравится не только детям, но и взрослым. Вашему вниманию, простой рецепт приготовления диетического творожного пудинга. Яйца взбиваем с сахаром, добавляем творог и перемешиваем до однородности. Засыпаем оставшиеся сухие ингредиенты и взбиваем все миксером до однородности. Разливаем тесто по силиконовым формочкам, у меня 6, и запекаем пудинг в микроволновке. Удачи! Список ингредиентов в конце видео. Взбейте яйца с сахаром. Добавьте творог и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Засыпьте манную крупу. Сахар, соль и ванильный сахар, взбейте массу миксером. Разливаем тесто по силиконовым формочкам, ставим их в микроволновку на 3 минуты, мощность 700 ВТ, через 3 минуты выключаем и даем постоять еще 2 минуты, затем снова включаем таймер на 2 минуты. Вкусняшки, подписавшимся! Готово! Приятного аппетита! Кто не подпишется останется без следующих вкусностей а теперь ингредиенты творог 200 грамм яйца 2 штуки манная крупа 2 столовые ложки сахар 2 столовые ложки соль 1 щепотка сахар ванильный 1 чайная ложка количество порций 6 комментируем лайкаем или дизлайкаем подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Заходите на канал снова, котятки.